Ребята, приехал сегодня с утра пораньше, вот в такой, ну, автосервис, что ли, Вольво. Здесь старенькие Volvo стоят, вот всякие награды, грамоты и кубки, и никого. Дверь открыта была, никого нет. Пойду поищу, мне нужно забрать Вольво, вот типа такого, какой-то маленький, вот это 1800, а у меня какой? У меня 1800 как раз. Наверное, это Что-то она, ребята, не такая и низкая, как казалось на картинках. Боюсь, чтобы она уместилась совместно с Q7. автомобилем, который будет стоять внизу, я ее поставлю вот сюда. Хотя можно попробовать ее загрузить, будет задом. Тогда передний капот можно будет задрать вот таким образом. А вниз тогда загнать Q7. Попробуем вот так, если не получится обычным способом. Потому что сюда, за место нее, сейчас у нас пойдет Chevrolet Chevrolet Я поеду за следующим автомобилем, буду его забирать. Ребята, это вопрос о том, вы часто пишете, а что ты сразу не грузишь, ты чё, блин, совсем, что ли, глупый? Сразу не грузишь так, как тебе удобно будет потом выгружать. Ну, потому что, ребят, потому что вот этот Мерседес, вот туда он не влезет, там ограниченная высота, и ее я менять не могу. Там 60 где-то, 60 с лишним инчей, и э, все, кроме вот как, вот эта машина не поместится. Далее, эта машина очень тяжелая, поэтому ее лучше вперед. Дальше, впереди Корвет. Кроме как туда, его поставить, ну, больше не то, чтобы никуда нельзя, его везде можно поставить, но там его место, потому что там низко, понимаете? Сюда я поставлю длинную машину, Chevrolet Корвет, а вот сюда я поставлю вот эту, о, не, не Корвет, а Chevrolet, который сейчас будут забирать. А вот эту маленькую я могу поставить только лишь сюда, потому что внизу на жопе, где лишь только я и могу возить Q7, там будет стоять Q7, понятно? Поэтому, ребята, все я это прекрасно понимаю о том, о чем вы говорите. Но ну, а что ты там не поставишь сразу так, как тебе выгодно потом выгружать? Ну, я согласен, что так было бы удобнее, но это невозможно иногда бывает. Приехал забирать тачку Шевроле Шевелли. Точно, вот она, ребята, прям стоит и ждет меня внутри в пленочке. Сейчас быстренько мы ее осмотрим. 1966 года. Смотрите, какой здесь Хаммер с пулеметом стоит. Ух ты! Красота. И там оружия много, как будто пластиковое. Но оружие это явно пластиковое. Погнали забирать. Просто красотка, ребята, заводится, рулем крутит, как на прям современной намарке. Вот так тачка. Еще и наверное едет быстро. Ну ладно, не будем, не будем испробовать, тест-драйв устраивать, как на москвиче, ребята, приборка. Так, еще и крыша складывается, видите? В общем, тачка прям супер. Даже, видите, по трассе на ней немножко удалось покататься. Едет хорошо. Так, где-то нам надо развернуться. Где нам это сделать? Тут мы не можем, а дальше мы тем более не сможем, там уже начинается начинается разрыв. Будем здесь. Вот это корабль, ребята, просто посмотрите, какой он огромный и красивый. Супер. Вот так корабль. Огромная тачанка. Ребята, я на встречку выехал. Что делать? Как быть? Похоже, да? Опс. Похоже на встречку, но это не встречка. Я немножко испугался, потому смотрю, за мной много машин. Короче, все нормально. Здесь так движение организовано странным образом. Еду. На заправку и в Индис. Здесь суп вкусный продают. Поверните направо на парковку, затем вы прибудете в пункт назначения. Вот такой вот разворот обратно еду. Ребята, надо сказать, что я сейчас в Вайоминге нахожусь. И здесь температура градусов, наверное, 15. Тепла сейчас. Представляете? То есть Вайоминг – это тот штат и та же трасса 80 где я стоял. В прошлый раз я ждал снег здесь, пережидал, когда пройдет. А позапрошлый меня здесь замело с колесами. Помните, я встал. Вот такая вот фигня, такая вот разница. Ой. В одну неделю, в две недели, может быть. Друзья, вот такая погода буквально через 15 минут после той заправки где я находился температура воздуха уже около двух градусов только что было 15 плюс заехал в горы и вот такая вот картина уже виднеется снег но мне нужно проехать это штат это мне где-то 4 часа доеду до соутлайк сити там уже безопасно а пока есть вероятность вероятность того что все-таки попаду в эту снежную лавину в снежный капкан если мне не удастся отсюда выбраться. Ребята, погода просто меняется с невероятной скоростью. Вот только 2 минуты назад, 3 минуты назад, назад если оглянуться, там светит солнце. Впереди просто темнота. Как будто бы в ночь въезжай, начинается снег. Холодно вдруг резко стало. Я переключил на печку уже. И непонятно, что нас ждет впереди. Надеюсь, что дорога не закрыта, и мне удастся отсюда быстро выскочить. Ветер ужасный, сильный. Так, ребята, сегодня я сделал рекорд. Я проехал 727 миль. Знаете, это сколько? 1,6 умножаем. И получается 1150 где-то так, наверное, километров. Знаете, я куда приехал? Так, это что я где вообще нахожусь? Куда-то налево мне здесь надо. Я приехал на то место, где ремонтируется. Помните, четыре колеса. Вот это вот кафешка вкусная. Сейчас, наверное, не пойду, или где? А, вот она вкусно, с 7 утра работает, завтра в 7 пойду. Помните, где деды одни сидели? Хотя я вам, по не показывал, это я вам инстаграм показывал. Подписываемся на инстаграм, не забываем. Так, и вот этот отель, где я начала, помните? Кстати, я разобрался, ребята, почему меня 4 шины тогда подспустило. Вот эти мои датчики, передатчики, они немножечко в соединении с со соском, я не знаю, как это называется. Короче, он... Немножечко подспускал, прям я побрызгал, и там прям пузыри шли. Короче, я разобрал и снял, вон он там, вон этот распределитель, блин, засыпаю, капец. И э, этот распределитель, на нем резинку уже разъел, потому что много снимал, стал, снимал, стал. Маленькую, пластичную маленькую резиночку, маленькую-маленькую. И ее просто нужно заменить, я заказал набор целый на Амазоне, сейчас придет Поставлю туда и закручу, и все будет нормально. Я уже даже не поехал сразу на стоянку туда. Я знаю, что там мест нету, поэтому я в прошлый раз переночевал здесь. Другие тракисты здесь. Очень классное место. Вот здесь стану, с утра в 7 проснусь, пойду позавтракаю. Кашу не буду. Есть каждый день я ем кашу, но завтра не будет ни каша, а что-нибудь здесь вкусненькое. Здесь классная недорогая кафешка. Вкусная. И поеду дальше. Завтра последний день проезжаю и приехал уже на разгрузки. Такой план. Я 2000 миль позади. Посмотрите, какое я большое расстояние проехал от Чикаго до Рино. По 80 трассе я ехал. И вот он, город, ребята, второй по популярности, по развитости вот этой индустрии казино. Здесь очень много казино. этим город в основном и живет. Вы знаете, казино очень много. Я пару лет, пару недель назад сюда ездил с другом. Нам нужно было найти одну кафешку. Так вот, везде есть только одни казино. И даже не так много заведений, где можно вкусно покушать. Сейчас скидываю здесь машину одну. И продолжаю движение в направлении Сан-Франциско, ехать буквально 4 часа, поэтому 2 часа сегодня и 2 часа завтра. Вот так разделен. В общем, ребята, где-то вообще в темноте в салон, там он знак 20 лимит, 20 тонн лимит. То есть я по этому мосту даже проехать не могу. У меня 80 тонн. Ой, у меня 40 тонн. 80 этих паунтов. Туда я, конечно, забраться не смогу. Клиенту написал смс-ку. Здесь темнотища! Я вот выгнал аудио, свет зажег, чтобы хоть как-то мне... Сейчас буду он ту верхнюю малышку отдавать ему. Вольво привез первую тачку в Рина. В Рина, нахожусь, ребята. Ну, классно, ребята. Есть же в этом какая-то романтика. Через всю Америку ехал, ехал, ехал, ехал. Столько всяких часовых поясов проехал. Когда я ехал туда, у меня время прибавилось на 2 часа вперед. Сейчас на 2 часа обратно. И снега, и метели, и дожди, все-все-все подряд было. Сейчас приехал, все равно температура минус 2 где-то градуса. Завтра я буквально 2 часа сегодня проеду. И я завтра проснусь, будет уже плюс 15, ребята. Проеду дальше, уже плюс 20. То есть вот такая вот фигня. Такая вот интересная жизнь. Просто красота. Что-то клиент никак не приезжает. Ну, если что, я к нему съезжу. Там нормальный вроде чувак был. На Вольвочке на это сгоняю, а он меня назад привезет. Такие планы. Передом ее, видите, загнал для того, чтобы... Задом, точнее, загнал для того, чтобы вот это вот место, капота длинного, поднять максимально вверх, задать, чтобы уместить Ауди. Но у меня это получилось. Так, рампа сравнялась. Свет, ребята, надо, конечно, сделать. Согласен с вами полностью, когда вы мне пишете. Но смотрите, вот этот лампочка хорошо светит, да? Помните, я за 20 баксов покупал одну и... Или сколько? Я одну, да, покупал И вот даже вот таких, ребят, за 20 баксов Поменять вот те на такие светлые И уже получится неплохо, правда? А если поставить их еще и вот здесь А если вон там, а если вон там По всему трейлеру, но ну, красота Так, главное теперь, чтобы она завелась У меня какие-то хитрости показывал Где-то вот тут есть подсос, он говорил Вот этот, кажется Или не он Или вот этот Или вот этот Короче, ладно, оставим так, как есть. Попробуем завести, да. Hello. Блин, я думал, клиент приехал, а этот... Кучува ты мой, говорит, закрыл. Ну, заводись. Пошло дело. Все, отдал тачку. Сейчас я загружаюсь сам, не спеша. Короче, дед остановился. Он говорит, что ты куда ешь? Я говорю, да, туда. Он говорит, а что ты, говорит, это, сколько у тебя фит? Я говорю, 53. Он говорит, а сколько весит? Он? Я говорю, 80 тонн. Он говорит, что, тебе заблокируют трафик? Он говорит, куда тебе ехать сейчас? Я говорю, сейчас вскрывай, давай я разоблокирую тебе трафик. Я говорю, ты хочешь мне помочь? Он говорит, да. Я говорю, ну давай. И он сейчас пошел, тут пойдет туда, блокирует трафик, чтобы я развернулся. Представляете? Офигеть, просто можно. Вот так удача. А мне реально надо развернуться, ну, я смогу, конечно, один, но. Безопаснее будет с ним, офигеть ребят, вы просто представляете, просто дед, блин, ему лет 70. Он говорит, у тебя есть флешлайт? Я ему даю телефон, он говорит, а не, я думаю у тебя другой есть. Я говорю, нет, другого нет. А он говорит, все, ты куда хочешь ехать? Я говорю, на Сан-Бруно. А он говорит, а да, тебе надо на 80-ку вон туда, давай без проблем, сейчас я флешлайт включу и ты поедешь назад, ты туда уедешь, все, давай. Офигеть, блин, просто дед остановился мне помочь. Что ему надо было ему ничего не надо было ребят просто ночью не боится потому что нечего бояться ребята никакой преступности нет понимаете все это сказки в телевизоре в телевизоре для вас чтобы вы понимали но ну, никто не, не понимали а считали что россия самая безопасная самая лучшая страна никуда не надо уезжать пожалуйста не уезжайте оставайтесь оставайтесь все поехали thank you very much see you. thank you see you Слушайте. Я недавно прочитал какие-то курсы английского И там говорили, что bye ну, Бывает много много способов попрощаться И вот один из них это bye да? Bye, bye, bye, когда говорят это самое, это самое грубое, что можно сказать да? То есть это такая грубая форма попрощаться Типа давай, прощай, знаете, никогда не увидимся больше Блин, где-то телефон А бывает еще разные, И в том числе вот такой сказал, see you, сейчас See you, то есть типа, давай, чувак, увидимся. Это мягкая форма. See you, see you tomorrow, see you soon. Еще там какие-то, а, еще take care, как говорят еще. А вот buy это грубо, так что не говорим, ребята, buy учимся. Вместе со мной и с тем дедушкой, который сказал see you. не делали но видимо с основными проблемами никак не справится не заводится нифига хотя там лампочки то более то и нет чтобы я мог какой-то из них оставить и аккумулятор сел просто так сел и все и не заводится сейчас буду подключать пытаться джампер и буду заводить пытаться такой план вытолкал ее здесь все протрем так красивенько и все Сгрузил машины, две Ауди. клиенту звоню, а он меня найти не может. Пока запишу, что машины все целые и невредимые. Он увидел он тот этот белый транспортер. Чего ты, говорит, принесешь машину и уходит в гараж. Я говорю, чувак, давай ты одну принесешь, а я вторую. Что я буду мотаться? И он дал ему ключи, и он пошел. Не знаю, куда там везти им. Куда-то вот там. Что это такое, ребят? Напишите, пожалуйста, в комментах, если вы понимаете. Тут какие-то кнопочки. Тут что-то оператор какой-то, видимо, сидит. Или нет, не оператор, это для, для меня вот так направляю. Интересная история, что это такое. И там вторая тачка такая же. Немножечко она переделана, видите? Видите? Тут какие-то специальные штучки. Thank you. Bye. Bye. Короче, ребята, он сказал, что эта тачка, типа, изначально из Германии прислали. Он говорит, а куда ее в Орландо пригоняли? Орландо это около Майами. Я говорю, ну, не в Чикаго. Он говорит, о, в Чикаго, нифига себе. Короче, я не понял, ребят, что это за контора, чем они занимаются, но у них там много машин стоят, и они вот устанавливают, по всей видимости, вот это оборудование. Что это за оборудование, непонятно. А, видимо, до Чикаго на самолете эту машину привезли. Потому что, помните, где я забирал эти две машины? С шиппинговой компанией, которая перевозит грузы по всему миру, так, видимо, по-видимому. Ну ладно, сегодня у нас, ребят, суббота. Суббота у нас обед, время. И у меня осталось две машины выгрузить. Но и сегодня, суббота, воскресенье, я их не могу выкинуть, потому что контора работает до пятницы. Соответственно, она откроется в понедельник, в 8 утра я их скидываю и поеду... Тачку на бросаю где-нибудь на стоянке. И я улетаю, ребят, в Майами. Опять хочу отдохнуть. Вроде бы недавно только был, пару недель назад, наверное. Но соскучился. Почему бы нет, если мне моя работа это делать позволяет. Правильно? Правильно. Так что сейчас еду куда-нибудь, наверное, на парковку и поеду в отель. Сегодня в отеле перенощу В общем, ребята, нашел отель. Days ИН. Ин. Я хочу сейчас туда запарковаться, ребята. Я сходил на разведку. Вроде бы парковка есть, но не под траки, конечно. Но ничего страшного. Вот этот отель впереди, я его забукал. И сейчас я хочу... Сейчас я хочу там припарковаться. Я попросил там мужичка одного припарковать. Свой трак легковой. И я сейчас попробую там припарковаться, ребята. Вместе с вами. Посмотрим, что у нас получится. Прыезжай, прыжай, прыжай. Посмотрим, что у нас получится. Сходил на разведку. Нет, отсюда не получится. Ладно. Сейчас развернемся. И вернемся сюда вновь. Ну что, пробуем с этой стороны. Не знаю, что у меня получится, но в любом случае... Обратная дорога всегда есть. Можно задом выехать будет, я думаю. Волнительно немножечко. Но я все проверил. Все должно получиться. Теперь налево, а потом задом он туда на парковку. Справа там тоже другие машины стоят. Так что все должно быть хорошо. Все уже... 50% успеха есть. Теперь сзади клумбы не стесиба, не снес, отлично. И все, теперь задним ходом аккуратненько, не спеша, сдаем. Попросил мужичка, он уехал. Я говорю, чувак, можешь перепарковать машину мне? Я хочу здесь стать. Он говорит, why not? Конечно. И перепарковал любезно. А я вот здесь вот потом ровненько выйду. И все, я без проблемно вот здесь налево выскочу. Сейчас еще прижмусь. Идеально. Да к тому же я еще не один такой. Вон там тоже грузовик есть. Чем я отличаюсь? Тоже коммерческий транспорт, правильно. Правильно. Отлично припарковался. Назад сдавать не буду, чтобы здесь места оставались, а впереди мне вырулить хватит. И вот здесь выезжаю в понедельник утрочком. и погнал работать. Здесь отлично, просто суперское место. И все, ребята, сейчас пойду в отель, закажу себе Uber Eats, еду себе, суши, роллы и все. Утром в понедельник рано скидываю тачки и погнал в Майами. Так, вот мой отель. Ребята, я вам скажу, что довольно неплохой уровень за эту цену. Так, развиваюсь. Стоит он 80 долларов плюс депозит 200 долларов. Депозит они проверяют, потом ничего не повредил, не прожег. И все. Вот такой нормальный номер. Буду я здесь в выходные. Я посмотрел, это город, ребята, довольно большой, около Сан-Хосе. Много всяких ресторанчиков, кафешек, так что вечером сходим в какую нибудь кафешку. Это здесь есть, видимо, бассейн, но я думаю, что он сейчас не работает в связи с ковидом. Все это дело прикрыли. Вот такие дела. Как здесь свет включается, только непонятно. Наверное, вот здесь. Вот, вот. Ну, короче, буду разбираться. Ноутбук взял, сейчас буду качать для вас для YouTube видео.